Поймал камень? Замени стекло с гарантией в битстоп. А если и в него прилетит камень, подарим новое бесплатно. Сеть автостекольных станций битстоп по замене, ремонту и тонировке. Смирнова 96, телефон 95-22-22. Анимационные ролики Line and Space. Современный метод продвижения бизнеса.